Занимаюсь. Почему? Ну, я хочу все своими силами, знаете, забрать может каждый. А тут попробуй заработать, прожить с разными женщинами или изменять жене. Может каждый. А тут попробуй ради одной прожить. Знаете, своровать легче, чем заработать. Хотя люди думают, что своровать это тоже не работать. Ничего там ничего подобного. Вор без работы не может сидеть. Почему ему все время нужно выживать? А, люди, люди очень часто делают так, я когда-то спросил у одного человека, он говорит, у меня денег нет, у меня денег нет, я ему говорю, ну а ты на протяжении дня что-то делаешь для того, чтобы у тебя деньги были, он говорит, ну если у меня нечего делать, чем мне заниматься, лежу перед телевизором, ну так если, если ты лежишь перед телевизором, то их не будет. Вы еще говорили, что представлять себя маслом для здоровья. Каким маслом? Сливочным, топленым или каким? Сливочным. Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно спросить, стоит ли мне приезжать за границу в Финляндию? Спасибо, Наталья. Да.